Весна-веселушка, глава четвертая. Сейчас уже утро наступило, и уже ежик подтягивается и говорит: Привет, кукушка! Ты всю ночь трудилась. Совой играла в прятки, а сова веселая, как кухокнет, маленькая-маленькая птичка падает. Называется кукушка, эта птичка. Падает в обморок. И начинает сова летать по лугам и хухукать, мышек пугать. А мышки в постельках дрожатся страху. Только одна мышка не дрожит. Это у которой подружка появилась. Эта подружка умная была, ученая мышка была. И она объясняла, все, когда сова хохокает, это значит, она собирается напасть. Но в нашем случае, раз она уже второй час подряд хохокает, значит она не собирается напасть, она нас просто пугает. Чтобы мы попугались, потряслись, и они спокойно спали под звуки веселые хуху. И сова ху-ху-ху-ху-ху кукает. -ху -ху -ху -ху. ху -ху -ху и поэтому с кукушкой вместе они провели всю ночь хорошую. И поэтому ежику было очень приятно с кукушкой и совой проводить время. Они помогали грибы чистить, делать всякие вкусные соленья с них. Ну, то есть на зиму их приготавливать, заваривать в банке и заливать специальными удобрениями. Называются они спица. Но это так ежик придумал такое удобрение, чтобы вкусно было есть. Людям еще далеко до ежика. Потому что ежик всю жизнь свою отрудил. Придумал, как грибы вкусно делать. Люди думают о всяких разных проблемах жизни. У них миллион. А у ежика всего одна. И грибы. И друзья его, и сова любимая, которая как ухукнет в лицо. Ежик в омрак падает. Его долго еще в себя прийти он не может. Пришел, пришел медведь и сказал, доброе утро, мы же друзья, говорит, я же друзья, грибочек дашь, конечно дам, дает самый большой грибочек, этот грибочек сам как медведь, метр в ростом в ширину и в сантиметры, и в диаметры и в площадь, и медведь очень долго ест этот гриб. И говорит, конечно, я делаю грибы мутанты, это специально для нашего медведя, делаю специально грибы. Беру обычный гриб, добавляю удобрения, и обычный гриб большим становится, вот и все. И всем хорошо. Мышка женится уже на мышке ученые. Свадьба под хухуканье и кукушкиных звуков. И получается так, что свадьба веселая у них. Кукушка кукукнет -ку и сова кукукнет, и получается мышки под свадьбой двух птиц. Поженились и едят большой праздничный торт, который сова спекла из перьев своих. Но перья были особые, она брала торт и макала свои перьями. Перья через время становились сладкие-сладкие, через время все, что несъедобно от перьев, отваливалось и получалось съедобное вкусное перо. Она сделала торт в форме себя, съедобная сова. Ведь любая мышка мечтает всю свою жизнь. Савус есть. Это самая лучшая мечта, которую мышка могла мечтать. Съесть сову. Другие мышки слюнями обтекают. Ведь савус есть. Это так круто. Даже вкуснее сыра. Но съели, конечно, кто женился? Жених и невеста съели. И правда, сова немножко воровала. Поэтому получилось так, что. Съели малюсенький кусочек жених, малюсенький кусочек не а все остальное съел сова. сова не даст себя есть всем, кому попало. И получается так, что весна веселая, сова грустная, потому что жених грустный. Но сова сделал второй пирог за секунду, вся опять веселые, потому что сова этот раз не попробовал ни кусочка. Поют, все скрипки играют. Ежик на скрипке умеет играть. Берет кузнечика и отбирает в нее скрипку. Потом играет сам на этой скрипке. Звуки раздаются пищащие. Сова под ритом хухукает. Всем хорошо. Кроме лесы, леса обиженная оказалась. Никто про лесу в этот день не вспомнил. Лиса взяла молоточек и начала стучать себе по голове. Она была умной, Са, просто. Она не сова была, а лиса. И она просто иногда себя одиноко чувствовала, и чтобы не так было обидно, себя стукала. Когда она себя стукает, ей как-то себя не так обидно чувствуется. И через время она выходит из домика, и начинает выходит и начинает очень красиво голосом петь. Все слушают ее прекрасный голос, и все считают, что свадьба удалась. Или все кажется все хорошо, потому что ее тоже угостили грибами. Ежик накрыл большущий стол, там много-много всяких разных грибов, морковки, заяц поделился. Воробьи принесли всяких разных вкусных орешков. И получилось так, что вкусный стол. Даже мышка пощедрилась. и начала корову доить на молоко. Корова говорит «Спасибо, мышка, ты хорошо зубами давишь меня». Мышка грызнет, и молоко льется в банку. И все радовались. Даже корова мукала под ритм, когда хотела, конечно. Бывало, у нас ритм сбывалась, но все равно ей было весело корове. Даже волк аукал, когда хотела. Всем было хорошо этот праздник. Все поели, все поукали. Уже вечер наступает, все успокоились и легли спать. Даже мышка легла спать, когда все еще... Думали, куда им лечь спать, потому что все постели были сдвинуты, чтобы стол большой сделать. А мышка всегда под столом лежала, поэтому она выбрала постель самую удобную, самую мягкую и приятную. Растащили все свои кровати. Мишка лег и жевал последний гриб, который у ежика вообще в принципе остался. Ну, потому что все грибы ел Мишка, все остальные грибы уже обтыелись уже давно. И все засыпают, и леса опять закрывает глаза, муравьи тоже закрывают глаза и начинают спать. И, кстати, муравей решил отдельное спасибо сказать лисе за то, что она взяла его молоточек и выполнила его мечту, и муравья этой всей жизни. Ведь она постоянно мало-мало муравейник его. И муравей сказал, что вся моя жизнь испорчена, мои муравейники. Все были слова. Но я так мечтал, что в леса побил себя молоточком моим, малютеньким. А молоточек даже меньше сантиметра был. Она поэтому все совсем не больно била. Она дала молоточек, и муравешка лег спать спокойно. Зубы свои страшные, он убрал, глаза закрыл. И пожелал всем спокойной ночи. Спокойной ночи, лес. Я буду спать спокойно. Все очень рады, что муравью сейчас спокойно спать будет. И лесали глаза. Спать закрыл глаза. Весна, веселушка, конец. Голова, четвертый конец.